Всем привет! С вами Даня и... И Зло, сказка. И мы сегодня играем в Transformers. И, конечно, я тут теперь и с подругой говорю, играю и комментировать. М -м -м -м. Как, как обычно. Господи. Без э, видеосъемки. Ну, так. О чем начнем говорить, либо играть? Так, мы знаю. сейчас играем в рейсинг. И... Да, спролим языком. Да, эти. Блин. Блин. А, тут обычно шаман. Ты пройдешь эту карту? Наверное. Ну, если я лох. Это не Только без мата. Я тут не матерюсь так часто в камере Ну без моток, как же Ну если чё, я буду срываться Я догоню тебя Хотя и догнала тебя Тварь, вернись Тварь Нет Ты Нет Блин, ну, ну, ну вообще я ты как даже... знаешь Я тебе сейчас хвостом по дам Давай на, получи. Только догонь меня. Догонь меня. Давай, давай, давай, давай. Я, кстати, сменила себе одежду. Да, У меня есть еще несколько. На какашку поменяла себе одежду. Ага. Сейчас надеюсь вот такого. И будет тебе. Какашка. да какашка, тукан. что Секунд, Блин, Даня. Ой, ой, ой, ой, Даня! Что я? Я лох, короче. Ну, я просто тренируюсь с рейсингом немножко. Я уже знаю, что тут надо. Of... Сека! <laughs> <laughs> сексулька, Сосулька, сексулька! Ха! Капказёнок! Ой, давай я тебя чмокну. Давай, чмок. Давай, чмок! Я, и я, я иду к тебе! Глэээм! А, вот теперь! Вот твой... ...Туканус! <говорит> Говнюканус! Что? Ты, ты же сказала гов... говно! Я же забыла! <говорит> ну, тебе память мать! Да. Не, серьезно, у меня память очень маленькая. Я мало чего знаю. я жирная. Бла Извиняйте. Я уже прохожу много карт, а ты еще? Я прошла. Чего? Как ты? Ты что читишь? Читишь? Нет. Стоп, там нужно было ходить. Что? Да. Блин, блин, блин, блин, помогите! Давай, я застряла с тобой. Ты тебя не застряла? Ну да, конечно. Я не застряла. Что? Все, теперь мы вернулись. Лол, Эдди. Так, что она делает? Она в поленке что-то. Блин, нет! Нет! А я, как всегда, покажу. Но я эпик, Ой, я. А, тут это осторожно. Попробуй меня обогнать, тебя убью. Нет, не смей, не смей. Ой, да ладно. Нет! Как? Как ты? Как ты? Как ты это сделал? Смолочь. Смотри, вот. Видишь, прохожу вот так. От... Отскользняюсь. Вот, а, вот тут еще. Смотри. Вот. Блин, что? Ох, ладно. Ой, <с> <фу>. <с> Надо потом это выразить. Ой, ладно, все, не важно. Я, короче... Чё, короче, умираю. Да, я тоже умираю. Вот! <связывая> <What? связывая> Господи, что Блин, лагает очень сильно. Нет. Не У меня, лагает. конечно, лагает немножко, когда я снимаю Ой, Ну а так норм. Уи. Да блин. Ты из клиента или из браузера? Я с браузера. Читаю. А с браузера же есть слаги. С клиента вообще нету. Не хочу ты с этого. Кли... Лучше... Ты лучше с клиента хочу... заходишь. Ничего. не хочу Лучше я надо, ничего. лучше надо. Ничего страшного Ты, блин, я не играю на намайс так часто, как ты. Задрот. На -на Задротка. Задротка. На-на-на. Блин, я забыла кожа. Плюешься. А приход приходится-то. Я ведь... Я ведь тут иногда ошибаюсь Да, блин! Ой, блин. Что за... Нет, я не спогу, короче, паркур, быть, блин, жизнь... Жизнь отстой. Mm. Давай хотя бы одну карту проходи без меня. Nah, О, я не могу, Давай я... Я тебя... Uh, давайте про пройдешь вот хотя бы вот эту ты сможешь пройти mm -hmm, то а я пройду конечно само собой если только догонишь меня Блин. ну ладно я подожду тебя. Хотя все равно фесты тут не дают, только до 11 людей давай быстрее все наконец -то. ты уже первая Ура! Угу. Я уже второй раз, как первая. Ой, да ладно. Ч-то не видела. Надо потом это. Ой. Все не слышно. Да ничего, я тихо говорю. Захрена. Э. Так. Какашка. Блин, нет. Хороший звук Господи, что ты? Господи Каманим. Это ты еще большая наркоманка Я? Да Блин, я же там Господи Я с овца, а ты никто